Всем привет, дорогие друзья! В этом видео у нас получается будет небольшие подбитие и в новости по проектам, которые мы уже ранее публиковали, скажем так, от именитых людей, таких как Блюзила. Проекты все наверное, были инкубированы именно там. Соответственно, что нам данные проекты принесли, как бы они живут, они работают, это не какой-нибудь там Ска мошеннический проект, проекты все развиваются и как правило проектов у нас было довольно таки много в общем биттербит как нам предлагал монетизировать свой контент неплохо двигается, у них постоянно появляются новые партнерские отношения точно так же э, листинги разного рода соответственно всегда залетайте в твиттер наблюдайте здесь за новостями потому что новостей по данному проекту очень-очень много за раз мы их тут даже все сейчас рассказать не смогу, там прочитать их даже как-то да, подбить, подготовить. Но в принципе проект, как говорится, работает, проект у нас живет. Следующий, LLace, да, получается. Это у нас более к метавселенной относится. Кстати, хочу сказать, что если вы держите токены, допустим, этих проектов придержите Сейчас в ближайшее время, совсем вот-вот скоро появятся хорошие новости. Из первого квартала 2022 года эти проекты, как говорится, сначала не набрали массу. Те, которые в раннем этапе попали в white list, у них получилось инвестировать, посливали свои деньги, свои токены. Теперь они, как говорится, всех лишних убирают. Остаются, как говорится, настоящие держатели, которые и будут получать хорошую прибыль. После этого проект начнет с новым оборотом работать, с новой мощностью. Соответственно, цена будет очень-очень высокая, потому что метавселенные, NFT, все это прекрасно. Кстати, листинги, как вы видите, да, на бирже Кубкоин. Листинги здесь серьезные, туда попасть на биржу, даже если просто за бабки, очень-очень много денег надо, чтобы туда попасть ну не всегда, даже если у тебя есть много денег, можешь попасть на данную биржу, если проект, как говорится, говно. А проект нормальный, поэтому как-то так. Ладно. Залетаем теперь мы сюда. Здесь у нас э, Dexport. Э, здесь у нас больше, как говорится, игры идут. Э, ставим на разные события, типа небольшие, как... Э, контура, в которой можно поставить на ту или иную команду определенным коэффициентом и выиграть токены. Но это больше для таких людей, игроков, которые разбираются в этом, в плане на какую команду ставить и тому подобное. Здесь точно также новости, обновления, листинги, так что смотрите, как видите, буквально четыре часа назад была еще одна новость. Залетаем. Если вас что-то напрямую интересует, лучше всего переговорить э, в группе в Телеграме. В общем, как говорится, проекты все на месте не стоят, активно развиваются. Пульспад, э, да, у нас это платформа для IDO, для запуска проектов. Работает. Э, точно так же у нас здесь все прекрасно. Э, соответственно, проекты запускаются. Все, как говорится, идет вверх. И если вы помните, вспомните, сколько тогда было, хотя бы просто фолловеров, да, у нас Twitter, там, Telegram. И так ради интереса сравните, там, можете открыть старое видео и посмотреть, сколько сейчас людей. Группы очень серьезно подросли, люди заинтересованы. Блин, я считаю, что хорошо двигается. И также, как вот, да, обещали там, да, запуск проектов проекты есть вот сейчас будет еще проект у нас получается кота на ину кстати мы про него также снимали видео совсем недавно постарайтесь успеть постарайтесь попасть либо как только будет листинг в самом начале поймать там по минимальным центам купить данный токен и потом перепродать его да или же попасть на пресел попасть whitelist и тому подобное астрослаб Астрасваб у нас стейкинг работает, обменник полноценный скоро тоже будет заработать, ну и соответственно будет у нас лотерей как на Панкейксваб. Лотерей нормальная тема на самом деле, я думаю сейчас они, как говорится, плавно сейчас где-то делать, не спеша развивать данную платформу, данный, данный проект, и соответственно точно так же после Нового года, когда все хорошо отдохнувшие выйдут, будет запускать глобальные новости а новости здесь будут очень очень глобальная так что я например данные токены держу э, в хорошем количестве держу эти токены э, как говорится будем потом смотреть подбивать прибыль вместе ну по твиттеру здесь понятно по твиттеру у нас точно также все хорошо есть новости, есть обновления. в принципе по проектам так самым основным мы пролетелись э, в общем ребята Пишите комментарии, что вообще думаете, кто в каком проекте сидит, кто сколько там держит, раз где так интересно. В общем, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. На этом у меня все, так что всем удачи, всем пока.